Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео я расскажу вам о работе врача-стоматолога-терапевта для того, чтобы вы могли сориентироваться и выбрать для себя доктора для лечения своих зубов должна быть четкая постановка диагноза. В этом помогает нам, конечно, как осмотр, как беседа с пациентом. Точно так же обязательно посмотреть рентгеновские снимки, то есть без снимков диагностика невозможна. В нашей клинике мы используем визиограф. Визиограф он помогает нам посмотреть в увеличенном виде снимок. Это более точная диагностика в работе. Мне позволяет улучшить качество оптика. Когда ты видишь зуб как геометрическую фигуру в увеличенном виде Тогда прилегание материала и выстраивание формы, у тебя все получается гораздо лучше. Я борюсь с инфекцией, и показателем идет отдаленный результат. То есть, когда я делаю снимки там, через 2-3 года, 5, и я вижу, что перепекальные ткани находятся в норме, я делаю определенные выводы. То есть, статистика в медицине очень важна. То есть, увидеть результат своей работы. Если я его не вижу через несколько лет, я не могу составить тогда выводы о своей работе. Где были у меня ошибки, что мне нужно изменить. Наша цель такая, чтобы на много-много лет вперед сделать работу качественно, чтобы пациент к нам с этой проблемой не возвращался. Чтобы записаться в нашу клинику «Неомед», нажмите пожалуйста на ссылку под этим видео.